привет че ты так Олега и не дождался. Не знаю, где он вообще? В каком-то путешествии, как обычно, разъезжай тут такое. Ну как обычно, Эй, смотрите, смотрите, тут кто-то какой-то друг привет. Помоги, пожалуйста. Андрей так торт там есть, доставать не буду. Алло, Адриан? Алло. Алло, я этот, хотел сказать, забыл записать. У меня тут один знакомый заболел, очень сильно болезнью, даже встать не может, поэтому я у него дома. Скоро приеду. Пойду познакомлюсь. Здравствуйте, здравствуйте. ай яй яй яй Это он недружелюбный, скотина. Это он недружелюбный какой-то. Отойдите, пожалуйста. Уйдите. Не недружелюбный, скотина такая. Это недружелюбный. Да ж... ты куда едешь? Уходи. РДЖ. Так, тики, тики, тики, тики, тики, давай, давай, тики, давай. А, Думаю, какие-то легкие злодеи у бржника пошли. Да, он, наверное, это... Устал Фигарь уже от нас. Тихи, давай. А, да, отфигариваю. От У меня сейчас катаклизм закончится. Ну да так, так бей его, бей. А, Как-то скучно даже стало. Ага, И даже да, не можно. Там... Все, талис... все талисманы, дни. а делают обычные но ну, это так специально, чтобы мы не расслаб... расслабились, расслабились, а потом он нанес бах и удар весь. Мы этого не допустим, правильно? Угу, uh -huh. он нанесет он, он а, ходить, а, ты и только где не трансформи... да? трансформировался, да. уже все закончилось, да, я так понимаю? Да. М -м чудесный мистер пытался. Бак. Бах. Надо идти где трансформироваться. Мне тебе отдать талисман кролика, или он еще у меня будет? Все так кролик уже не у, ти... не у тебя он уже у другого. А! а. Нет, Даже он у тебя, точно я забыл. Да, у меня уже это. Пусть пусть пусть пусть пусть у тебя будет. Ладно. Я тут. Сейчас переоплащусь. Хотя ты знаешь мою личность уже. Привет. Ты что, мистер Бага толкнул? Ты что, как посмел скотину? Ты что, тоже? Ой, я к вам хотела? тоже, в гость, приду. Прячься, плакай. Эй, да, ещ ⁇ Что вы там не плядь? Я к вам... В Ладно. Приветики. Кто это? Где? М да. У кого то крыша и он говорит про какого-то юрчика, хотя не знаю, кто это такой. Ну это это у него да, поехал. Ты чё, меня, толкнул? Так. Ты чё, меня толкнул? Ты меня толкнул? Ты меня толкнул? Вот и помирай. О. Так, а я пошел. Боже, фу, какая я Блин, ты или обьшь? Вот хочу, хочу кушать. Есть... Меня, я меня Так, я сейчас этому палубу. Здесь Давай, закрою да. дверь Иди трансформируюсь. Так, где трансформировался? Просто чуть-чуть вот у меня в горле запершило, вот повысил голос, чтобы меня все люди слышали. О, привет, Люка. Так, иду так. домой. На, на, так. где Адриан? Должен быть уже а, дома. Адриан а, уже дома. Диан, О, вот он. Ничего не опаздывает и никуда не пропадает вообще-то. Чешешь, что тут часаловым не нашлось. Ну, да. Никуда не пропадаю, я всегда здесь. Просто помогаю там в пекарне маме и папе. Да. А я вот бабушек через дорогу перевожу. Ну переводи. Так, ладненько. Пойдемте посмотрим телевизор. Сегодня какой-то день такой спокойненький. Я прям удивлен. Сегодня я не вижу ни одного. Угу. Супер... Сегодня я не видел ни одного супергероя, ни одного локума. И вообще как-то жизнь так наладилась без бражника и без всего. А, да, слушай. Привет, привет, а, Боже мой, котик. Что? Пашки напугал. выпрыгнул На Что ты меня бить? Ты меня ударил? Ты чё, меня ударил? Ты меня ударил? Так, кот плохой, сейчас я ну выгоню. иди-ка сюда, сейчас мы тебя накажем. Ой, котик, тебе Сюда-ка Ой, щас тебе, нет. Нет, ты, ты не сбежишь. Ты не сбежишь. Беги, кот. Беги. Ты, ты не сбежишь. Я тебя понимаю. Держите его. Опять Андреа разбрасывается всякими фокусами. А -а -а -а. Ну, теперь я посмотрю. А -а -а -а. Я пойду теперь. Кот, теперь быстро домой пошел. Бегом. Или ты сейчас получишь у меня. Быстро домой по лестнице пошел. Так, я так понял, кот меня не понял. Слышь, кот, я же тебе сказал, я же тебя уничтожу. Бесит меня, люди такие тупые. Все, еще раз за ко мне спрыгнешь. <таспорщик> же... Все, буду телевизор смотреть, отстаньте.